Глава республики недоумевает, зачем люди, чей образ жизни далек от норм ислама, носят борода, тем самым создавая ложное представление о религии. К тому же есть несколько подтвержденных случаев, когда так называемые оптичные наркоманы в поисках острых ощущения отправлялись в Сирию. Но мне ты этого не сможешь сделать, и ты это прекрасно знаешь. Со мной ты не вытянешь разговор. Поэтому не делай подобные заявления. А раз ты уже сейчас его сделал, я тебе делаю вызов. Я говорю, давай. Докажи это мне. Проведи этот диспут со мной. Ты на это не готов? Тогда не нужно делать эти пафосные заявления. Если у тебя не хватает на это мужества. Ни мужества, ни, ни опыта, ни мозгов. колокольчик. Эти люди приносили одной из аптек Пятигорска недельную выручку за один вечер. Лишенные возможности приобретать психотропные вещества в Чечне, они устремились в соседние регионы. Улица Дзержинского в административном центре СКФО – это место, где практически в любое время можно увидеть любителей действующих препаратов. О том, что среди постоянных посетителей местной аптеки урожен в Чечне, Рамзан Кадыров узнал от жителей Пятигорска. Приезжай и посмотрите на Увидишь, настрешать чеченцев. да,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 Да, да, да, да. Ах, да, да многие из этих людей не раз попадали в поле зрения наркополицейских. что хуже всего среди них и семейные пары скорее всего супруги занимаются поставками препаратов совместными усилиями ставропольского мвд и чеченских правоохранителей за две недели задержано более 200 человек إيش هيجيهم كم حيا حورنا هيه حماشده حوران حجل هالشونع Рамзан Кадыров отмечает, нельзя называться чеченцем и при этом просить деньги на таблетки у прохожих. Глава региона каждый день призывает родителей и родственников следить за своими детьми, интересоваться тем, где они находятся и чем занимаются. Но, судя по этой картине, его призыв услышали не все. <реклама> Чи, се сэр, было бы, и لا رمضان بعدك رمضان أخ ما زوج شيك أنت مو زد ما ينودان وريم بكر تروي يوافم خريطة الشيء نين سان عشبو.أو من عجاء عبال بو علقه قولك يو عيغاي عنلك ما ني أخبار عيغاي أنتي عج عيغ باله خليه فيني يسوي مشوار. imagine ده هيدا.حياتي كلها بعبور بيت هذا وقعين стройки هو هو دي عيدان.نانو تزود وحق وسنمو عتقلك.حياتنا معلمو عجوبة.بعرف بيت بيش ليه اللي هو هو دي.حياتي а да, он гонит <говор> нафту, а ты должен, да, я должен, я должен, я да, я должен, я должен, я должен, я должен, я да, я что я должен, я должен, я я я я я чеченцев, Представьте, ночью не Луиза Юнусова при поддержке Пресс-службы главы Республики. Новости 7. Избранный глава Чеченской Республики провел профилактическую беседу с аптечными наркоманами и их родителями. По подозрению употребления и реализации сильнодействующих психотропных веществ всего за пару дней задержано около 800 человек. Рамзан Кадыров очередной. Раз призвал оступившихся вернуться к нормальной жизни и раз и навсегда покончить с наркоманией. Напомню, что в республике развернута широкомасштабная работа по борьбе с аптечной наркоманией. Об этой проблеме в чеченском обществе говорят давно. С молодыми людьми не раз проводились подобные встречи, чтобы вырвать их из этого плена. Но в этот раз, как заверил глава республики, власти настроены решительно. Чеченскую республику нарушает покой, да, когда расстреляет чертовы матрицы, да, он. не законный закон, незакон, безопасность. И касается вопрос безопасности, расстрелять когда а И он, и он закон, это, да. Среди задержанных люди разных возрастов, некоторым даже за 60 лет. Рамзан Кадыров пытался понять, что подвигло их встать на путь уничтожения чеченской молодежи. Здесь же он сообщил, что больше предупреждать не будут. Ну и теперь самое, наверное, интересное, это по поводу лидеров Ичкерии. Кадыров рассказывает иорданским чеченцам, что он лично знал этих всех лидеров Ичкерии, наших бригадных генералов, амиров. И он говорит, что клянется и говорит, что 80% из них все были наркоманами, не молились там, в общем, скверными людьми. I most bur, shame laminated, shame look at this butt. So я, у меня к тебе вопрос такой, Кадыров. Хотелось бы, чтобы, чтобы ты ответил на этот вопрос и орданским чеченцам. Почему вот эти вот чеченцы, лидеры Ичкирийских, амиры, бригадные генералы, которые, по твоим словам, все были наркоманами, большинство из них все они были наркоманами, все они погибли от российских пуль, от российских осколков. То есть они все погибли в сражении, пали от действий врага. Но твой Родной брат, который был сыном святого просто человека, Ахмата Кадырова, как ты говоришь, был братом не менее святого человека, тебя, хранителя Корана, служителя Ислама, защитника, сунны и мусульман. Почему-то твой брат умер от передозировки наркотиков. А все эти чеченские полевые командиры, лидеры, амиры, которые, по твоим словам, все были наркоманами, ни один из них не умер от передозировки. Почему ты об этом не рассказал иорданским чеченцам? Почему в твоей семье, в святой семье, твой брат умирает от передозировки наркотиков? Почему твой брат не умер от вражеской пули? Почему в твоей семье, Кадыров, во всей твоей семье, ни один человек не погиб, не был ранен от вражеской пули, от вражеской бомбы? Ни один человек в твоей семье, которая, как ты говоришь, там объявляли джихад когда-то и так далее... Ни один человек у тебя не погиб на этой войне. Ни один человек у тебя не был ранен. Но зато в твоей семье человек умер от передозировки наркотиков. А эти лидеры Ичкерии, которые все были наркоманами, ни один из них не умер от передозировки наркотиков. Все они пали от вражеских пуль, от вражеских осколков. Их семьи гибли от вражеских пуль, от вражеских осколков. Но тебя это не постигло, Кадыров. Вот об этом тебе надо было Сказать иорданским чеченцам. Часами, я, говорит, могу объяснять, любому доказывать, значит, аргументировать и доказывать свою правоту. Так вот, Кадыров, знаешь, очень легко посадить перед собой 150 иорданских чеченцев, которые никак тебе не будут противоречить, не зададут тебе никаких постых вопросов, не, не ткнут тебя в твои противоречия. Посадить их и полтора часа вести с ними монолог. Рассказывать им о том, какой ты хороший. И после этого заявлять, что я вот любому докажу, часами могу ему объяснять. Если ты можешь кому-то что-то доказать, то попробуй доказать это мне. Я вызываю тебя, принимаю вот это вот твое заявление, я говорю, Док докажи это мне. Несколько твоих прихвостней уже попытались это сделать. Даже Шевченко подпрягся в эту тему, но ни у кого не получилось. Все они разбивались а те противоречия, которые, на которые я указывал, Знаешь, все вот эти вот твои корабли, они потонули. Попробуй теперь ты. Ты же говоришь, что ты любому можешь доказать. Докажи это мне. Со мной ты не сможешь вот так разговаривать. А ты Мне ты не сможешь часами, как ты говоришь, что-то объяснять. Со мной тебе придется дискутировать. Тебе придется спорить. Тебе придется отвечать на очень сложные вопросы для тебя. Тебе... Я тебя буду... А, тыкать в твои противоречия, понимаешь? Указывать тебе на них. И тебе придется выпутываться. И ты этого сделать не сможешь. Несмотря на всю твою одаренность, то, что ты академик, то, что ты а, кандидат экономических наук, что ну, все там твои регалии, и не закончу сегодня перечислять. Несмотря на все это, ты не выдержишь этого дискусса. И ты это прекрасно знаешь. Ты это знаешь прекрасно. Поэтому ты никогда не выйдешь на этот диспут со мной. Не нужно делать вот эти вот... Пафосные ä, заявления мы любому будем объяснять там типа часами. Ты вот так вот посадишь перед собой людей, которые либо будут тебя восхвалять, как это делали несколько человек из этих иорданских чеченцев, либо будут просто молчать, никак тебе не перечи. ты вот, так, С таким же успехом ты можешь перед собой расставить стулья, шкафы поставить и их также часами грузить, рассказывать им о том, какие вы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 Со мной ты будешь именно разговаривать. Мне ты будешь отвечать. Я тебе буду задавать вопросы. И они будут очень для тебя неудобны. Если надумаешь ты, я думаю, ты найдешь способ на меня выйти. Ну а если не выйдешь, если ты на это не готов, тогда не нужно делать эти пафосные заявления. Если у тебя не хватает на это мужества. Ни мужества, ни, ни опыта, ни мозгов. سأمحو رجس الصيوني